2 сентября 2020 года мы с Ириной посетили маленький городок Видби. Довольно-таки старинный, основанный еще в 7 веке. Вот, что интересно здесь, туалеты платные по 40 копеек, но они открыты. Это очень большая радость во время всеобщей пандемии. Решили купить карту за один фунт. Кинули рубль-фунт в автомат, но карту он не дал. Так началось путешествие. Городок Уитби находится в устье реки Эск, расположенной в городстве Северный Йоркшир. Иногда можно услышать, что город Уитби называют северным морским курортом с прекрасными песчаными пляжами, протянувшимися на километр. Но слово «курорт» в этом случае нужно понимать как место далеко от наших обыденных представлений о теплых солнечных местах отдыха, где множество отелей, аквапарков, торговых центров, ночных клубов и так далее. Нет, это невероятно аутентичное место, привлекающее путешественников своими изумрудными холмами, холмами и пригорками, сплошь усыпанными зарослями вереска живописными природными ландшафтами и интересной историей. Хотя самым главным центром притяжения этого города на берегу Северного моря является его самая древняя достопримечательность – аббатство Уитби, ради посещения которого сюда приезжают тысячи туристов. Справа мы прошли корабль Endeavor Джеймса Кука, вернее, это сейчас реконструкция, музей. А впереди мальчишки ловят крабиков. Будет. Ну, Сколько много рыболовок. Здесь и сейчас в основном ловят крабов и лобстеров. Ну вот, можно съездить порыбачить на несколько часов. К этому призывают плакаты, на которых показаны трофеи, которые вылавливают рыболовы на этих экскурсиях. Тоже интересная вещь. А вон акула, типа. Да, да, да. На рыбалку. Угу. О, Самые первые летописные упоминания о маленьком приморскому поселке Уитби точнее тогда он назывался, назывался <coughs> Стрешнел датированы 656 годом нашей эры В тот год случилась битва короля Нортумбри Освью с королем Мерсии около местечка Виндведа, Пенду, так звали королеву Мерси. В ней правитель, правитель одержал победу, но перед тем, как вступить в бой, он дал обед. Если удача будет на его стороне, то благодарность небесам он возведет множество христианских монастырей на всех принадлежащих ему территориях. Таковой э, землей была и территория современного Уидби, где по приказу правителя в 657 году построили аббатство Уидби. Здесь не только проводили важные церку... церковные события и принимали весомые решения, но и хранили членов королевской семьи. стоит. Это пирс тот просел. Он кондуктор стоит. Вода-то ушла. Типа музей дракулы? Рабль Дмитрий из Барве пригласил Тракулу. В 60-х годах 9 -го века на городок напали викинги которые разграбили поселение и местное аббатство. Город Стреншел 200 лет пустовал. Когда Англия была завоевана герцогом Нормандии Вильгельмом в 1066 году, местное аббатство восстановили. Но прошло немного времени и на город напали норвежцы, которые спалили его. Длительное время об уитби не было никаких упоминаний в исторических летописях. Известно, что в конце 1539 года королем Генрихом VIII была произведена конфискация владений обители Уитби, а в 1550 году город передали под власть графа Орбика. Он находился во владении этой английской аристокрической фамилии до конца XVII века. Правда, в те времена городишка представляло себя скромное рыбацкое поселение. Лишь когда на городских окраинах были найдены залежи цветных квасцов, Уитбилл начал расти. Квасцы применялись в разных областях, как в медицине, так и для окрашивания ткани. Постепенно город ширился и стал, и стал довольно крупным портом. Декипела бурная торговля. Здесь построили корабельную верфь – крупный объект в рамках всей страны. Славу городу Уитби, как курорту, принесло открытие здесь минеральных природных источников. Сюда потянулись люди за исцелением от целого ряда заболеваний. В английском городе Уитби профессионально окреп известный мореправитель Джеймс Кук на, свое корабле, на своем корабле «Эндевр» и еще с тремя кораблями, которых он исследовал морские просторы. Были изготовлены как раз, эти корабли были изготовлены как раз на местной судоверке. Правда, в 1872 году она прекратила свое существование. В 19 столетии Ульби начал славиться искусственными мастерами ювелирных дел, создавая уникальные украшения из черного гагада. Гагад – это камень, очень популярный в то время, который добывали рядом с городом еще с древних времен. Он черного цвета. Курорт Уитби набрал широкую популярность у туристов к 19 веку, после того, как через город пропустили железнодорожную ветку. С наплывом гостей. Местные власти были вынуждены улучшать инфраструктуру, строить отели, магазины, дороги. Город Уитби и сегодня невероятно привлекательен для туристов. И его главной достопримечательностью, ради которой путешественники едут из других городов, являются таинственные руины древнего бенедиктинского аббатства Уитби. Место загадочного, овеянного легендами и страшными рассказами. Особая популярность этого места была обусловлена выходом романа Брема Стокера «Дракула», как раз упоминавшего эту обитель. Именно после этого поток мистически настроенных туристов вырос в разы. Популярность мистических туров Уитби вновь подросла после того, как вышел на экране фильм «Уитби. Город Дракулы». Дабы не угас интерес туристов, ищущим экстрим и всплеск адреналина в своих путешествиях. С 1980 года Уитби начали регулярно проводить мистические экскурсии по местам из романа Стокера. Кроме того, в городе открыли музей Дракулы. Вообще, атмосферность и мистетизм городка поддерживаются его готической архитектурой, мрачностью соседних лесов легендами о призраках аббатства Уитби, передаваемых местными жителями. Город Уитби делит река С практически на две равные части. В середине находится старинный разводной мост. Это старый город Ист-Клифф с дорогами, вымощенными камнем, и новый город Вест-Клифф со современными туристическими достопримечательностями и местами для развлечений красивый набережной, отелями, магазинами, сувенирными лавками, пабами, кафешками. Кстати, здесь очень вкусная кофе, что редко можно встретить в Англии. Самые главные городские достопримечательности э, расположились в старом Уитби, развалины Аббаста Уитби и музей капитана Кука. Герб города Уитби. Согласно легенде, аббатиса Хильда из аббатства Уитби, схватила змей, кишащих вокруг аббатства, она бросила их со скал, где они потеряли головы и превратились в камни. На самом деле, аманиты это окаменелости возрастом около 190 миллионов лет, которые можно найти в этом районе. Девиз города Уитби означает, что мы были и есть. Экономическое развитие Уитби затруднено его удаленностью от основных транспортных путей и наложенных на город ограничений из-за того, что к нему прилегает национальный парк норт йорк мурс Он не может расширяться, в результате чего пополнение бюджета производится в основном за счет доходов от туризма и рыбной ловли. Такое неустойчивое положение закономерно привело к росту безработицы. Часть населения Уитби живет на социальные пособия. Из-за низкой заработной платы молодежь покидает город. Тогда как пожилые люди, напротив, зачастую обосновываются здесь после выхода на пенсию. Количество промышленных предприятий невелико. невелико. В основном они небольшие. Уитби хорошо развит гостиничный и ресторанный бизнес. Правда, немного сейчас, во время пандемии, он уже не так сильно получает прибыль, Он находится в некотором упадке. Также развито производство украшений из гагата. Производство украшений из гагата прекратилось в 19 веке. Однако их по-прежнему продают 8 ювелирных магазинов, преимущественно ориентированных на туристов. По-прежнему процветает морской промысел. Помимо рыбы, побережье добываются крабы и лобстеры. Хороший потенциал развития имеется у городского порта, который подходит для приема грузов зерна, изделий, металлургии, леса и калийных солей. Уитби удобный пункт морского сообщения с Европой, особенно со Скандинавией. Ну вот, и а сейчас осталось преодолеть 199 ступенек, и мы попадем в аббатство Уитби. Но это уже в следующем видео я расскажу подробнее и про Бадзор Уитби, и про Дракулу Брека, брема Стокера.